полностью автоматизировать поиск вашей целевой аудитории на ваши социальные страницы и как обработать этот огромный входящий трафик. Меня зовут Елена Туманова, я бизнес-тренер, одна из основателей обучающего курса Smart Money, создатель курса Instagram. И в сегодняшнем видео я покажу вам в режиме реального времени, какие я делаю действия, как я оптимизирую весь свой процесс и как я на полном автопилоте обрабатываю весь свой огромный входящий трафик. Мне так же, как и вам, этим летом совершенно не хочется работать. Так, весь процесс запуска, обработки входящего трафика и поиска у меня занимает буквально 5 минут. Ну, давайте перейдем к делу. На каждой моей странице количество друзей, кто стучится ко мне в друзья, здесь больше 1000 человек. Обработать такое количество трафика не можно. Но это уже вопрос вторичный, как обрабатывать трафик. Первое, что нужно, нужно сначала найти свой целевой трафик. Для поиска своей целевой аудитории я, конечно же, использую такие известные сервисы, как Best Leaders, это один из них. Обязательное условие для того, чтобы использовать мою программу и постоянно мелькать в топе, постоянно мелькать в вип-ленте у новых подписчиков и тех людей, кто уже работает на этом сервисе, вам нужно обязательно иметь VIP аккаунт То есть вы должны оплатить данный аккаунт, стоимость здесь 5 долларов. Итак, для того, чтобы я постоянно мелькала вот в этой vip ленте я настроила единожды программку и запускаю ее каждый день следующим образом. Все, программа запущена и начинает работать. То есть я нахожусь в VIP-ленте. Как только исчезает моя фотография, программа начинает оптимизироваться и начинает выдвигать меня на первое место вот в этой VIP-ленте. Для того, чтобы компьютер работал быстрее. Я выполню еще одну настроечку, перезагружу и все, могу отсюда выходить. И запускаю следующий сервис, следующий сервис, он вам понравится, наверное, еще больше. Следующий сервис, который я использую, я его очень люблю, это Top Leaders. Отражается немножко некорректно, по одной простой причине, что я опять же оптимизировал настроечки чтобы у меня компьютер работал быстрее, и запускаю программку. Все, программа запущена, и теперь она начнет продвигать мое предложение, мою фотографию в топ. Это то, что касается поиска целевой аудитории, и люди у меня приходят на мои страницы в огромном количестве в полном автоматическом режиме. Теперь мне нужно обработать весь этот входящий трафик, и как вы уже догадались, для этого я использую сервис VK Pro 2. Опять же, настройки выполняются соответствующим образом. Сюда вы можете поставить, сколько хотите своих бизнес-страниц и личных страниц ВКонтакте задать соответствующее задание, и весь ваш входящий трафик будет обрабатываться в полном автоматическом режиме. Задания у меня тоже выставлены единожды, я хочу одобрять входящие заявки в друзья, выставила максимально безопасные настройки, чтобы контакт меня не заблокировал и запускаю. Дальше я хочу, чтобы при одобрении друга отправлялись сообщения. Это может быть коммерческое предложение, это может быть ваше сообщение, подружиться или как-то позиционировать себя, представить себя, то есть как вы хотите. Сюда вы можете также прикрепить фото, видео и так далее. Опять же, единожды это все настраивается и запускается. То же самое по-другому, по другой странице. сегодня у меня работают две страницы. Еще раз говорю, вы можете сюда хоть 10, хоть 100 поставить все зависит от того, насколько вы выставите безопасные настройки и теперь давайте посмотрим, что же происходит видите, здесь идет полная отчетность, кому когда отправили то есть все-все вы здесь можете наблюдать и естественно Огромное количество исходящих принесет вам большое количество входящих сообщений. То есть люди, получая ваше сообщение, будут реагировать на вас либо да, нам это интересно, либо нет, нам это не интересно. В любом случае мы остаемся в подписках друг у друга. Если я даю полезный контент, полезную информацию, то люди, конечно, наблюдают за мной и рано или поздно спрашивают меня, какую то а, какой-то информацией становятся моими партнерами. Давайте посмотрим, как выглядят эти сообщения. Выглядят они вот следующим образом. Видите, вот они все пошли. И можем любое открыть и посмотреть. То есть вот они только что были отправлены. И я сюда прикрепила видео. Вот это сообщение, оно может быть любым. Креативьте, как можете. И это же, конечно, всегда будет давать положительный эффект. Надеюсь, все уже поняли, какую функцию несет эта программа. Она просто бесценна для своего собственного бизнеса, потому что позволяет еще больше отфильтровывать вашу целевую аудиторию, и вы общаетесь только с теми людьми, которые действительно хотят получать от вас информацию и не тратите свое время на тех людей, кому ваше предложение не интересно. Итак, если вы хотите получить к себе в помощники такие же сервисы, пишите «хочу консультацию», внизу под видео находятся все мои контакты, расскажу, как вы можете получить данные сервисы в постоянное свое пользование, как вы можете использовать их в своей работе, в своем собственном проекте. Ну и, конечно же, подробнее расскажу о других преимуществах, которые получают партнеры моей команды, особенно тех, кто заходит к нам на обучение смарт-мании. Если вам было мое видео полезно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мои новости и до следующего урока.